Доброе утро, уважаемые слушатели. Меня зовут Светлана Абба. Я являюсь экспертом Московской торговой промышленной палаты. Я долгое время была заказчиком, также была поставщиком. И сегодня мы с вами поговорим на тему участия в торгах и переторжка. Из чего будет состоять наше с вами сегодняшнее мероприятие. Мы начнем с определений, с теории, конечно. Постепенно перейдем к практике. Сначала мы узнаем, какие бывают конкурентные виды, способы закупок в 44-м федеральном законе, в законе о контрактной системе, которая регламентирует государственные муниципальные закупки. Затем мы с вами узнаем, чем отличаются «Конкурентные способы закупок в 223 федеральном законе». Это закон, который регламентирует закупочную деятельность отдельных видов юридических лиц. Далее мы перейдем с вами к определениям участников закупок, потому что здесь тоже есть определенные нюансы. Мы с вами поговорим о том, кто может быть участником закупок. В 44-м законе и в 223-м федеральном законе. А дальше уже будет больше практики. Мы узнаем, как анализировать закупочную документацию. Узнаем, что такое положение о закупках заказчиков, где его искать. И, конечно, перейдем к тому непосредственно вопросу, как же участвовать в торгах, как подготовить Заявку, как ее подать и так далее. Ну, давайте начнем с теории. Понятие торги. Наша тема с вами звучит «участие в торгах». Что такое торги? Что такое тендеры? Что такое конкурентные виды закупок? Это синонимы или есть какие-то различия в этих понятиях? Ну, вот конкретно торги – Понятие раскрыто в статье 3 23 федерального закона, а я уже пояснила, что это закон, по которому живут заказчики госкорпорации и так далее закон о закупках отдельных видов юридических лиц. И по данному закону к торгам относится конкурс, открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс. Также относится аукцион и его виды аукцион в электронной форме, закрытый аукцион, открытый аукцион, запрос котировок, который также может быть в электронной форме и закрытым, и запрос предложений, который может быть в закрытой форме и в электронной. Закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-му закону они переведены в электронный вид. Поэтому если закупка проводится для, с ограничением и исключительно для субъектов малого и среднего предпринимательства, то однозначно она будет проводиться в электронной форме. Это такое изменение, которое было внесено в 223 федеральный закон. Торги являются одним из способов, проведения конкурентной закупки, и если заказчик работает в рамках 223 федерального закона, то он в своем положении о закупке волен устанавливать и прописывать иные способы проведения закупок. Но вот эти, которые поименованы конкретно в статье 223 федерального закона и объединены понятием «торги», они обязательно включаются в положение о закупке заказчика. Что такое положение о закупке заказчика? Это такой документ, который необходим, Всем заказчикам, которые работают по 223 федеральному закону, он опубличивается, то есть обязательно публикуется в единой информационной системе в сфере закупок. И без него заказчик по 223 закону вообще, в принципе, работать в сфере закупок не может. Также вы должны иметь в виду, что есть заказчики, которые работают по двум. Законом имеют такое право, например, это федеральные бюджетное учреждение. Они свою деятельность основной осуществляют в рамках 44-го закона, работают по контрактной системе. А так как они могут зарабатывать еще и иметь свою бюджетную деятельность, то вот эти деньги они могут расходовать в рамках 223-го федерального закона. Тоже публикуют положение и осуществляют свои закупки в рамках 223-го. Хотя, казалось бы, должны, могут все это делать по 44, ну и, кстати, некоторые этим пользуются. Давайте подробнее раскроем понятие конкурса аукциона запрос котировок и запроса предложений, которые даются в 223-м федеральном законе. Под конкурсом понимается форма торгов при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, которые установлены документацией об этой конкурентной закупке, и заявка окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок и окончательных предложений на основании указанных в документации критериев оценки содержат лучшие условия исполнения договора. Здесь, в принципе, аналогичное понятие будет содержаться и в законе о контрактной системе. В двух словах, что такое конкурс? Конкурс – это когда побеждает лучшее предложение. Ну, вот так вот, очень обобщенно. Это там, где побеждает лучшее предложение, не обязательно цена. А вот аукцион – это, в двух словах, там, где побеждает наименьшая цена. Но Существуют такие варианты аукционов, где побеждает наибольшая цена, это переход через ноль. Кстати говоря, я не спросила у участников, хорошо ли меня видно и слышно, и только сейчас я это поняла, потому что у нас пустует чат. Задавайте свои вопросы, если что-то непонятно по ходу моего монолога вы можете меня спросить, доспросить, что-то может быть поподробнее рассказать, где-то будет интересней. Вы можете меня сегодня долго и упорно расспрашивать на тему участия в торгах и переторжка. Да, всем всем добрый день. Давайте будем разбавлять чат и более такой интерактивной нашу встречу сделаем. Итак, аукцион – это там, где побеждает наименьшая цена. Бывают случаи, когда побеждает наибольшая цена. Это варианты, когда происходит переход через ноль. Кстати, очень интересный, недавно читала судебное интересное судебное решение по поводу перехода через ноль. Разыгрывалась закупка. Это, кстати, было не 223, а 44, но там также аналогичным возможен переход через ноль. И разыгрывали какие-то услуги на кладбищах, что-то с этим связано. И, в общем, там участники боролись уже за право заключить этот контракт. В итоге выиграла организация, которая должна была, получается, заплатить заказчику определенную сумму. Ну, его окончательное предложение, на котором они остановились. В итоге возникли проблемы. Когда дошли до заключения контракта, обеспечение заплатил победитель закупки и не заплатил вот ту сумму своего окончательного предложения вовремя, мотивировав это тем, что у заказчика должен быть обязательно какой-то конкретный счет. А у заказчика только один лицевой счет, по которому казначейство проводит все платежи, и вот в этом возникла проблема, дошли через, ну сначала встретились в антимонопольной службе, потому что заказчик, у него абсолютно регламентированное действие, когда не происходит что-то, что должно произойти в рамках процедуры заключения контракта, он сведения у данном победителе вносит в реестр недобросовестных поставщиков, что собственно заказчик и сделал. С этим решением заказчика не, согласилась, не согласился участник и обратился в суд. Суды поддержали заказчика и сказали, что нет, никакого специального счета для данных денежных поступлений нет, не предусмотрено. Поэтому здесь внесли в реестр недобросовестных поставщиков данного победителя. Он остался без контракта. Ну и еще в РНП. Так вот, возвращаюсь к теории. Значит, под аукционом в 223 законе понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, обязательно, без этого никуда, в которой установлена документация о закупке и которая предложила наиболее низкую цену договора путем снижения начальной максимальной цены договора, которая указана в извещение о проведении аукциона. Ну и если цена снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В таком случае победителем аукциона признается лицо заявка, которого соответствует требованиям, установленным документации о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. Давайте еще немного вернусь к тому, да, у нас тут было в торгах, к самым-самым основным понятиям, вот торги, тендеры, да, еще часто встречается формулировка тендеры. Так вот, это, в принципе, аналогичное понятие, понятие торги и тендеры, но именно тендеры, вот это, это термин, это определение, вы нигде не встретите ни в тексте 223-го, ни в тексте 44 закона. Это понятие встречается в одном из ГОСТов достаточно стареньких, ну, и в принципе вот оно очень укрепилось в нашей повседневной жизни, поэтому все так называют. Но более правильно называть в а сейчас, да, по поводу через ноль еще еще поподробнее расскажу. В общем, в 223-м более грамотно называть и можно так называть объединять. Словом, торги, конкурентные способы закупок. А в 44-м вы и понятие торги не встретите, там вы встретите только понятие конкурентные способы закупки и способ закупки у единственного поставщика. Давайте еще раз поподробнее по поводу перехода через ноль. Зачем? Кстати, случаи есть разные и мотивация есть разная. Первый вариант, когда это обусловлено действительно отраслевой спецификой. Например, часто это происходит на таких закупках, ну, например, перевозки, пассажирские перевозки, когда торгуются, и выгода не в плане именно самой закупки, а в плане того, что, получив этот контракт, будет другая прибыль от пассажиров, которые расплачиваются за проезд. Подобное встречается при, там, например, вывозе ТБО, когда тоже плата, дальше уже как бы выгода в другом, понимаете, да, там, утилизация последующая и так далее. Но не только отраслевая специфика здесь имеет роль. Здесь встречаются на практике и совершенно другие случаи, когда тоже выгода в другом, когда переходят через ноль. Расскажу э, случай, который случился с э, коллегой. Проводился, проводилась закупка на э, канцелярские, если не ошибаюсь, товары или хоз товары, не суть. Значит, проводили аукцион. И вдруг, ну, действительно, на подобных аукционах достаточно сильно демпингуют и цена снижается, но в данном случае, да, да, да, да, с присмотром на будущее, да, именно вот если мы касаемся отраслевой специфики, то есть выгода в другом, важно именно получить этот контракт. Ну, например, я знаю, что очень крупная закупка проводилась на... Строительство дамбы и обязательно при строительстве параллельно еще производится закупка на строительный контроль. Вот данная закупка на строительный контроль тоже перешла через ноль. Ну там уже немножечко другой был, видимо, умысел, не совсем добросовестный интерес. Ну вот какие-то такие моменты они существуют. Это второй, получается, случай. Первый отраслевая специфика, второй вот такие странные э, серые моменты, и третье я начала рассказывать про закупку канцтоваров. И вот снижается цена, и она действительно снижается до нуля и переходит через ноль, останавливается там условно в районе 1000 рублей. Это означает, что этот участник хочет поставить канцелярские товары заказчику и еще за это доплатить. Казалось бы, ну, здесь совершенно вот не та отраслевая специфика, в которой выгода в чем-то другом. А здесь этот участник был новичком в сфере государственных закупок, это, кстати, были госзакупки. И ему необходимо было наработать себе несколько контрактов обязательно, чтобы потом их использовать в качестве подтверждения своей добросовестности. А это дает определенные преференции при участии в государственных закупках. Поэтому ему очень сильно обязательно нужны были контракты. Он посчитал для себя это рентабельным. И несколько раз подряд он у этого заказчика выигрывал переходом через ноль, доплачивал ему какую-то условную сумму 1000 рублей, поставлял канцелярию, кстати, не самого плохого качества. И Заказчик был безумно счастлив, потому что он, ну до этого с ним такого не встречалась, но это вообще достаточно редко встречается на подобного вида закупках. Ну вот, потом заказчик даже расстраивался, когда закончился как бы мотив у такого участника переходить через ноль, он наработал свои несколько контрактов, успешно выполненные без начисления штрафов и он дальше их использовал для того, чтобы снизить себе обеспечение при участии в дальнейших закупках, ну и, в общем, всех это устроило. Это я к тому, что варианты перехода через ноль могут быть разные, и вот проиллюстрировать я постаралась конкретными примерами. Так, запрос котировок и запрос предложений, 223 федеральный закон. Что такое запрос котировок? Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем признается участник, заявка которого соответствует требованиям, опять же, установленным извещением о проведении запроса котировок и содержит наиболее низкую цену договора. Если очень-очень упростить и своими словами, то, ну вот лично для меня запрос котировок – это такая упрощенная форма проведения аукциона. Это если очень-очень сильно упрощать. Но она и по срокам меньше. Вообще в запросе котировок, вы видите, да, здесь фигурирует формулировка извещения. Там отсутствует документация к этому я еще немножечко вернусь дальше это правила для запроса котировок и в 223 и в 44 в некоторых закупках у заказчика вы можете найти довольно часто вы можете найти документацию о запросе котировок на самом деле это ну вот просто такое личное Пожелание обычного заказчика и творчество заказчика, законная документация о запросе котировок не предусмотрена. Все, что необходимо, указывается в извещении. Запрос предложений. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем признается участник, заявка на участие в закупке которого, в соответствии с критериями, которые определены в документации о закупке, наиболее полно, соответствует требованиям документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Ну и вот здесь опять же очень-очень упрощенно запрос предложений. Это такая вот мини-версия конкурса. Это вот чтобы со всеми своими словами, чтобы очень упрощенно и было понятно. Ну вот я для себя это в принципе запоминала так. Ну и на практике это... Ощущается, какие конкурентные способы закупок существуют и поименованы, установлены, регламентированы 44-м федеральным законом, законом о контрактной системе. Итак, конкурентные способы закупок определения поставщиков, они а, указаны в части 2 статьи 24-й, 44-го федерального закона и на сегодняшний день их довольно много. Это конкурсы, это открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс и так далее. Все это вышесказанное для закрытых форм. Необходимо понимать, опять же, что сейчас в 44-м все переведено в электронный вид. То есть вот эти все конкурсы открытые, с ограниченным, двухэтапные, они все в электронной форме. Аукционы. Электронный аукцион, закрытый аукцион, запрос котировок, запрос предложений. Все это в электронной форме. Давайте дальше перейдем к определениям, что такое конкурс. В принципе, определение аналогичное тому, что содержится в 223 способ определения поставщика, при котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта. Аукцион – это способ определения поставщика, при котором победителем признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта или наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг. Запрос котировок в электронной форме. Ну это такой способ определения поставщика, при котором информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения. Да, вы видите, здесь тоже извещение, документация, в принципе, не предусмотрена законом. Победителем такого запроса признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен. Единиц товара, работы услуги, соответствующие требованиям, Установлено в извещении о проведении запроса к в электронной форме. Опять же, это такая лайт-версия аукциона. Сейчас а, законодатель работает над тем, чтобы еще больше сократить срок проведения, общий срок проведения. Звук пропадает. У меня такой шикарный новый микрофон, что этого вообще не должно быть. А, так. Значит, лайт-версия аукциона, запрос-котировок. Под запросом предложений понимается способ определения поставщика. Опять же, информация сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения и документации. И победителем признается участник закупки, который направил окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требований товару, работу или услуги. Вот сейчас мы с вами подробно поговорим о том, что такое окончательное предложение, и почему мы в некоторых способах закупки встречали уже вот эту формулировку окончательным предложением. Где мы ее встречали? Мы ее встречали с вами изначально в конкурсе, когда говорили о закупках в рамках 223 закона. Мы встречали в конкурсе... Я это не проговаривала, на слайде этого не было, но я вам скажу, что это есть в 44-м законе. В отдельных статьях по поводу конкурса в электронной форме, там тоже есть формулировка окончательное предложение. И в запросе предложений в электронной форме тоже. Это нас плавно подводит к понятию «периторшка». Что такое переторжка? Опять же, это мое личное определение, оно само по себе не записано конкретно в законодательных актах, ни в 223-м, ни в 44-м. Оно дается каждым заказчикам по 223-му положении, если они его используют, а чаще всего они используют, и поэтому в терминных определениях дают определение, что такое переторжка. Ну, Мое личное, это улучшение цены и или условий контракта или договора. И что важно еще здесь запомнить, что подача окончательного предложения, собственно, это и есть как бы, участие в переторжке, когда вы подаете свое окончательное предложение, это ваше право, а не обязанность. Это прописано тоже в законодательстве, что это является правом и не обязанностью. Если вы не подаете окончательное предложение, то ваше первоначальное предложение автоматически становится вашим окончательным. Тем не менее, это право, которым вы можете воспользоваться в конкурсе, в открытом конкурсе в электронной форме по 44-му закону, в запросе предложений в электронной форме, Так, вижу вопросы с чата. Сейчас, сейчас мы до этого дойдем. Значит, смотрите так: в электронном конкурсе в электронном запросе предложений участники закупки, которые допущены к участию в открытом конкурсе в электронной форме, вправе подавать окончательное предложение о цене контракта, и участник открытого конкурса в электронной форме может подать только одно окончательное предложение о цене контракта. Вот здесь, значит, понятно, да, в 44-м прямо прописано, если мы говорим о конкурсе в электронной форме, что это касается цены контракта. И функционалом, в принципе, это так предусмотрено, что здесь только цена контракта. По поводу вопроса, может ли участник в втором месте перебить цену первого места или только до предела первого места? Смотрите, в конкурсе вы можете перебить цену и первого, и, и она может быть оказаться меньше, чем первое место. Поэтому здесь никаких ограничений нет, никаких пределов нет. Вы можете там и... Все, что угодно написать, в пределах разумного, в пределах вашей просчитанной рентабельности. Здесь вас не ограничивают первым местом и первоначально поданным предложением первого места. По окончательному, это сейчас я говорила про конкурс в электронной форме по 44-му федеральному закону. Окончательное предложение участника запроса предложений в электронной форме. Содержащие условия исполнения контракта не может ухудшать условия, содержащиеся в поданном указанном участникам закупки участником заявки на участие в таком запросе. Что это значит? Здесь вы можете улучшать не только цену, улучшать в принципе все условия, которые в вашей заявке указаны. Предъявлять наилучшее предложение. Здесь вас никто не ограничивает. В цене здесь ограничивают вас в том, чтобы эти условия не ухудшались. Ну, в принципе, это, я думаю, что э, изначально понятно, что ухудшать условия нельзя, как бы смысл передошки именно в том, чтобы их улучшать. Но запрос предложений дает вам право сделать это безотносительно конкретно к цене контракта. В 223-м законе, там ситуация намного как бы обширней, и подход заказчиков более творческий к переторжке, ее заказчик устанавливает в положение закупки и конкретной документации закупки Там прописываются условия переторжки, она может быть в разных способах закупки, на разных этапах, она может быть неоднократной, ну, в общем, там сколько положений, сколько заказчиков, столько вариантов проведения переторки существует. Поэтому здесь как бы универсального, универсальной таблетки к этому нет. И я очень советую изначально обращаться к положению. К положению заказчика оно бывает очень объемное, но без обязательного прочтения этого документа, потому что это основной документ, по которому ведет свою закупочную деятельность заказчик в 223. Без а, того, когда вы прочитаете, полностью прочитаете и поймете, как осуществляется закупочный процесс этого заказчика, наверное, не очень правильно будет выходить на закупку. Сначала вы читаете положение, а потом вы читаете вот конкретно документацию о закупке. Там вы найдете все, что вам нужно как эта переточка проводится, сколько раз она проводится, что там можно менять, цену, условия и так далее, потому что вот в 223-м будьте очень аккуратны. Если в 44-м вся процедурная часть она сильно зарегулирована процессуально, то в 223-м она регулируется именно положением в Закон рамочный, там дается, дается общее представление о том, что это должно быть, а уже непосредственно в положении заказчик прописывает конкретику, ну и в документации, соответственно, тоже. Поэтому заходим в единую информационную систему, вот по поводу когда и как подавать окончательное предложение в запросе предложений по 223 я вам даже если очень сильно захочу пояснить к сожалению я вам пояснить не смогу еще раз почему потому что у каждого заказчика в 223 это прописывается положение это вот ну к сожалению, я, я, я здесь не могу за всех заказчиков, их огромнейшее количество. Вы понимаете, что объем закупок в 223-м, он в три раза превышает общий объем закупок, которые проходят по 44-му. И заказчиков огромное количество, и вариантов положения у каждого, ну вот, пожалуйста, это их право. Поэтому я вам могу подсказать, где найти это положение, и это будет правильно, и я обязательно рекомендую вам его прочитать. Заходите в единую информационную систему, находите а, заказчика, который вас интересует, открываете карточку этого заказчика и открываете документы положения. А, собственно, там вы кликаете по размещенному положению, скачиваете его себе и внимательно читаете. Для того, чтобы это было наглядно с скриншотами, где и куда нажать, я сделала для вас небольшой гайд. Вы его, наверное, получите после сегодняшнего мероприятия. Там все просто. Буквально в 3-4 клика находим это положение и читаем. Вот там, как, когда, куда подавать окончательное предложение по запросу предложений 2-2-3. Вот. Это, это максимум то, что, что я могу сказать. Потому что потому что там действительно очень много творчества. Теперь мы переходим с вами к вопросу об участнике закупки. Здесь тоже, кстати говоря, что-то есть похожее, а кое-что отличается в 44 и в 223. -м. Так вот, участник закупки в государственных закупках – это любое юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, форму собственности, местонахождение, место происхождения капитала, за да, исключением офшорных зон. И любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Здесь, опережая, наверное, ваш вопрос по поводу, можно ли участвовать совместно, здесь коллективный участник не предусмотрен. Здесь может быть любое юридическое, кроме офшоров, любое физическое, в том числе индивидуальный предприниматель. Коллективную заявку подавать нельзя. Здесь э, немножко другое. Здесь существует вот э, такой момент для заказчиков, они могут проводить совместные торги. Но участники, они тут каждый сам по себе. А вот в 223-м нет. В 223-м это может быть группа лиц. Итак, участник закупки это любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно правовой формы, формы собственности, места нахождения, места происхождения капитала. Обратите внимание, что здесь никого даже не волнует наличие офшорных зон. Либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе. Индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. Вот такие отличия, которые существуют непосредственно по терминологии и тому, кто же может стать участником закупки 44-м и 223-м. Теперь давайте перейдем от теории к практике. С чего нужно начинать? Вот мы с вами разобрались, какие бывают виды. Разобрались, что если мы хотим стать участниками по 223, значит сначала мы изучаем положение этого заказчика. Ну и в принципе, если мы закупку увидели, мы обращаемся к положению. Мы поняли, кто может быть участником закупки в 44 -м, 223 С чего дальше? Что, что мы делаем дальше? Мы начинаем оценивать свои риски. И просчитывать издержки. Обязательно для этого мы читаем документацию о закупке. Документация о закупке предусмотрена не во всех видах запроса котировок. Она не предусмотрена. Тогда мы читаем извещение, проект контракта, техническое задание. И смотрим расчет начальной максимальной цены контракта или договора. Это обязательно все должно быть. Где мы Находим эту документацию. Мы ее находим в единой информационной системе, в вкладке «Документы» для закупки, которая нас интересует. Документация обычно содержит по 44-му закону 4, 5, 6, может быть, разделов. Она объемная, но Нужно читать, и со временем вы поймете, где и что конкретно по разделам важно оценить и посмотреть. Это поможет вам сделать изначально выбор, участвовать или нет. Почему это важно? Опять проиллюстрирую примером из практики. У меня это было, когда я была заказчиком, и в принципе я понимаю сейчас, что достаточно часто встречаются подобные ситуации. Я размещала закупку, ну что-то тоже касалось, по-моему, хозяйственных товаров, и было подано две заявки. Это был аукцион, обычный электронный аукцион. Победитель тот, кто снизил цену. Наименьшая цена побеждает, да? Но бывают случаи, когда торговой сессии вообще не происходят. Кто тогда становится победителем? Победителем становится тот, кто первый подал свою заявку, то есть у кого порядковый номер один. Получается такая ситуация. Я разместила закупку э, хозяйственных товаров. У меня просчитана начальная максимальная цена, и от этой цены дальше должно происходить снижение. Мне подали две заявки, «Никто не захотел участвовать», я автоматически определяю победителя. Победителем становится заявка с порядковым номером 1. Я публикую протокол и перехожу к моменту заключения контракта. На этом этапе со мной связывается победитель, очень приятная девушка тоже, и мы с ней беседуем. Она говорит, «Вы знаете, у нас произошла такая ситуация, что... Как бы специфика работы нашей организации такова. Один отдел отслеживает закупки непосредственно по названию и подает туда заявки. А дальше, когда приходит время как бы участвовать в непосредственно самом аукционе в торговой сессии, другой отдел просчитывает рентабельность. Если мы понимаем, что нам это не очень выгодно, мы просто не участвуем в торгах. Что произошло в данном случае? В торгах они не поучаствовали, для них это было нерентабельно, они как бы вот уже не имели намерения стать победителем и исполнить контракт, тем не менее, по случайности они оказались номером один. И дальше они обязаны были заключить контракт. И вот мы беседуем с этой девушкой, она мне говорит, нам не выгодно. Я говорю, вы понимаете риски, вы понимаете, что дальше с моей стороны, с стороны заказчика, регламентное действие, отказаться от заключения контракта с вами, признать вас уклонистами и сведения о вашей организации внести в реестр недобросовестных поставщиков. Там вы будете два года. Тоже не вариант. То есть... Как бы очень не хочется, может быть, войти в положение, но заказчик, он ограничен законом, ограничен вот этими рамками, которые прописаны. Он здесь не может как-то вот на свое усмотрение решить, что ему дальше делать, у него все прописано в законе. Если победитель с циферкой 1, с порядковым номером, отказывается от заключения контракта, это реестр недобросовестных поставщиков. Ну, мы попытались выйти из положения, все-таки я убедила, что здесь риски больше, чем если они практически в ноль сработали и поставили необходимые хозяйственные товары. Тем не менее, я вот всегда предостерегаю участников от именно выстраивания такого алгоритма работы, когда вы сначала подаете, читая только предмет закупки, Некоторые даже начальную максимальную цену контракта не смотрят. А потом уже на этапе торговой сессии считают рентабельность. Вот здесь все-таки есть определенные риски. И я советую вам просчитывать рентабельность участия в закупке перед подачей заявки вообще. Иначе вот такие случаи, как в моей практике, они возможны. Так, теперь давайте пройдем по разделам, что бывает в документации. Я остановлюсь, наверное, больше опять-таки на 44 законе, и мы с вами такой вот... Очень примерную документацию разберем. Вы должны понимать, что плюс-минус, во-первых, у каждого заказчика она будет немножечко варьироваться, плюс она будет отличаться по способу закупки, потому что если это конкурс, например, то туда обязательно добавляются критерии, а в обычных закупках это Общая часть, в которой прописываются ну, какие-то моменты дублирующие законодательство, что в первой части заявки вы должны дать, что во второй части заявки. Информационная карта, в которой прописывается вся конкретика по закупке. Если там ограничения, если да, то какие. Какой предмет, куда будет осуществляться там поставка, если это вдруг поставка. Информация о контрактной службе заказчика и так далее. Техническое задание непосредственно с описанием объекта закупки, тоже чуть подробнее мы скажем. Проект контракта тоже всегда есть и обязательно, и обязательно его изучать. Ну и критерии оценки, если это касается конкурса, если это касается запроса предложений Что в информационной карте обязательно смотреть? Обязательно смотреть ограничения для участия в закупке. Например, этих ограничений может быть достаточное количество. Я не беру сейчас моменты по статье 14 национальный режим импортозамещения. Там это целая огромная-огромная тема, которую мы сейчас с вами касаться не будем. Мы с вами возьмем, казалось бы, на поверхности такой вариант, в котором тоже встречаются ошибки, вариант ограничений, связанные с субъектами малого предпринимательства. Закупка может проводиться исключительно для СМП. Кстати, замечу здесь, что на сегодняшний день в 44-м эти ограничения касаются субъектов малого предпринимательства, только малого, а в 223-м законе, эти ограничения касаются субъектов малого и среднего предпринимательства. Вот уже начиная с этого встречаются ошибки. Ошибки могут происходить из-за того, что вы участвуете и в 2, 2, 3, и в 44, и случайно что-то перепутали. Вы субъект среднего предпринимательства, решили поучаствовать в закупке с ограничением СМП, нажали галочку, подтвердив свою декларацию о принадлежности к СМП. Выяснилось, что вы удачно победили, победили но ваш конкурент решил уточнить, являетесь ли вы субъектом малого предпринимательства, а данные эти типа, публичные, понял, что нет, и подал жалобу в антимонопольную службу. Слово сказать, по практике закупка откатывается на этап назад, аннулируются результаты победы вот, данного участника, который предоставил недостоверные сведения. Хотя заказчик он не обязан проверять декларацию, он как бы должен поверить вам, но он не лишен права этого сделать. Но вот В подобных случаях это делает конкурент чаще всего, а не сам заказчик. Предусмотрены данные ограничения по проведению закупок исключительно для субъектов мало предпринимательства в 44-м законе тем, что обязательно каждый заказчик должен отдать 15% своего совокупного годового объема закупок субъектом СМП. субъектом малого предпринимательства. А по правилам 223-го этот объем равен 20%, но там уже СМСП, субъектам малого и среднего предпринимательства. Предусмотрено ли наказание, которое неверно дал информацию? Нет, наказание не предусмотрено. Ну, то есть вы задекларировали это. Указали галочку, соответственно, дальше идет процедура, заказчик может проверить, может не проверить. Если даже он проверил, он не допустил вас по основанию предоставления недостоверной информации, ну, собственно, как бы очень жаль, ну, что делать. Участвуйте дальше в других. Даже если это дошло до антимонопольной службы, то для вас в данном случае, как для участника закупки, здесь никаких ну, негативных последствий. Негативная последствия связана только с тем, что вы хотели стать исполнителем по контракту, им не стали. То есть все-таки вот, вас изначально заказчик признал победителем, но антимонопольная служба дала предписание, чтобы аннулировать результаты данной закупки. То есть вы теперь не победитель. Но дальше никаких для вас там, штрафов нет. В этом, в этом плане нет за эту ошибку, если она однократная в течение там, одного квартала, нет. Этого нет в моей презентации, но то, что я сейчас комментировала, меня навело на мысль тоже, о которой я бы хотела вам сказать. Я, кстати, что-то сильно затянула у нас с вами еще достаточно слайдов и не так много времени, но я все равно скажу. Значит, вы должны остерегаться... Следующая истории. Существует такое понятие, как дробление закупок. Оно э, есть в 44-м законе, именно там его проверяют. В принципе, в 223-м это не так распространено. Что такое дробление закупок? Этот термин не закреплен в законодательстве, тем не менее прокуратура очень четко за этим следит. Когда закупка должна сама по себе быть э, конкурентной и единой, но заказчик ее намеренно дробит. Случай, который описан в определении Верховного Суда 2017 года, но до сих пор все нарушения не встречаются и выявляются. Значит, заказчик под конец года проводил, должен был проводить закупку на реконструкцию помещения или там какой-то ремонт был. В общем, Вместо того, чтобы провести одну закупку конкурентную, скажем, там аукционом, он не успевал, видимо, по срокам, но решил, провести, решил заключить 8 договоров с поставщиком одной датой, с, там, по-моему, похожим каким-то наименованием. И до 100 тысяч тогда еще это было. То есть малыми закупками. А сейчас этот порог увеличен до 600. И вот он заключил там побелка, потолкала, там покраска стен, что-то еще. В общем, 8 таких разных. Все, э, ремонт прошел удачно, там, за свой счет поставщик материал даже купил, э, приняли работы, оплатили э, положенные денежки. Все. Дальше приходит прокуратура и значит, материалы отправляют в антимонопольную службу. Материалы следующего содержания, что было дробление, что это должна быть конкурентная закупка, Основанием, что закупка проведена вне положения законодательства, а это влечет за собой как бы недействительность сделки, а недействительность сделки все должно вернуться вспять. То есть оплата по договору должна вернуться заказчику в бюджет, но, а, к сожалению, к поставщику ничего в данном случае не возвращается. В течение пяти рабочих дней антимонопольная служба выдала предписание вернуть поставщику оплату по этим договорам, вернуть бюджет. Поставщик пытался обжаловать это в трех инстанциях, дошел до Верховного суда. Верховный суд подтвердил, что да, действительно нужно вернуть эти деньги. Вот этого я считаю, что нужно... По-разному нет, я думаю, что вряд ли по наводке, в принципе, это достаточно плановый характер носит, но бывают и внеплановые проверки. Что еще хочу какой пример рассказать, например, когда закупается автомобиль, очень часто заказчики этим грешат, когда у них есть определенные нормативы, по которым должны происходить закупки ну, автомобилей, в том числе, там много что еще бывает, закупают автомобиль, прописывают характеристики, характеристики, естественно, соответствуют одной марке, а это уже нарушение, как бы здесь ограничение конкуренции. Приходит прокуратура, выявляет, что это ограничение конкуренции, возвращаем закупку вспять. Получается, поставщик возвращает деньги, а заказчик ему возвращает машину с пробегом. Вот, тоже достаточно частый случай. Поэтому вот здесь, как бы, да, здесь, на мой взгляд, опасаться нужно вот именно тех моментов, которые происходят уже на этапе исполнения. И я, конечно, очень болею в этом плане за обставщиков, и почему вы должны проходить тоже все обучения по закупкам, знать, все изменения, потому что это вас хотя бы в какой-то мере может обезопасить. Вы ну, должны понимать, вас должно настораживать, если вам заказчик предлагает малыми закупками заключить одним днем 8 договоров. Видимо, вас должно это настораживать, учитывая практику, которая у нас такая вот складывается. Дальше. Что обязательно нужно смотреть в техническом задании? В техническом задании, когда вы открываете закупку, нужно смотреть, во-первых, на то, чтобы у нас все соответствовало реальности. Там бывает достаточно много опечаток, достаточно много несоответствий по единицам измерения, по характеристикам товаров, которые уже не производятся. И как можно урегулировать это именно вот на этапе, того как вы смотрите, понимаете, что там, ну вот что-то лишний ноль или сантиметры, и не переведенные в миллиметры, ну и так далее, вы можете воспользоваться своим правом на запрос на разъяснение положений документации. Этот запрос подается на этапе подачи заявок, когда вот у вас есть этот срок, и этим инструментом достаточно легко корректируются вот эти существенные положения, которые потом, если вы не откорректировали, не внимательно посмотрели, поняли, что да, окей, я согласен, это означает, что вы, подавая заявку, говорите, да, окей, я на все согласен, абсолютно на все, что у вас есть в проекте контракта, который станет контрактом, а техническое задание – это неотъемлемая часть будущего контракта. Вы на все согласились, дальше начинаются проблемы. Заказчик вам говорит, вы должны поставить вот это. Вы говорите заказчику, я бы с удовольствием, но этого уже не производят. И тут все разводят руками. И дальше единственный вариант исправить это, заключить дополнительное соглашение, в котором вы указываете, что вы поставляете другую продукцию с улучшенными характеристиками. Но здесь нужно доказать, что эти характеристики действительно улучшены. Ну, тоже не очень удобно, поэтому запрос на разъяснение положения документации очень простая в своем осуществлении и очень действенная для того, чтобы исправить какие-то недочеты, которые потом окажутся проблемой и для заказчика, и для поставщика. И теперь очень внимательно, дополнительные услуги. Дополнительные услуги, которые могут прописываться заказчиком. Просто по тексту технического задания, просто по тексту проекта контракта, контракта. Они не осмечены, они могут быть не включены в расчет начальной максимальной цены контракта, но если они прописаны, то вы обязаны будете их тоже осуществить. Почему так происходит? Так происходит потому, что до заказчиков доводится не всегда финансирование, которое позволяет им совершить нормальную закупку и заложить в нее все, что в нее должно быть заложено. И я это сейчас вам говорю как бывший заказчик, потому что там нужно много, а дает тебе еще и урезается постоянный бюджет на 10%, а как-то нужно все-таки осуществлять свою деятельность, и поэтому есть вот такой вот способ прописать это просто по тексту. Ну, например, что, что это может быть? Ну, какие-то сопутствующие услуги. Там доставка на какой-то этаж без лифта, не осмеченная, но прописанная. Там, допустим, не знаю. Какие-то услуги по антитеррористической деятельности в закупке, которая вот какая-то около, около этого по предмету. Но ну, это могут быть разные варианты, там, проектирование, и что-то еще дописали по, по проектированию, что туда не включается, и достаточно денег стоит, но денег нет, и поэтому вот читайте внимательно. Читайте внимательно все, что в тексте, и потом, выигрывая закупку, очень часто... Победитель задает вопрос о том, что как это может быть, если этого нет в смете. У заказчиков, особенно у государственных заказчиков, это может быть. И связано это, я сказала, уже с чем. Проект контракта договором. Что нужно посмотреть там? Во-первых, нужно посмотреть срок исполнения обязательств. Обязательно. А зачем? Потому что если вы не уложились в срок, там на вас заказчик обязан будет наложить штрафные санкции, выраженные в пении неустойки. Если вы просрочили срок исполнения обязательств на один день, на два дня, на три, вроде бы несущественно, и это может даже от вас не сильно зависеть. Ну, скажем так, это какой-то иностранный товар, который задержался на таможне, что-то еще. Но, к сожалению, вы исполнитель... И эти негативные последствия, они прописаны, обязательно прописаны в контракте, и они к вам будут применяться. Не так страшно бывает заплатить эти пенни, которые, ну, действительно, если не сильно большой, по начальной максимальной цене был выигран контракт, ну, и даже со снижением, если он был, здесь не так важно что вы заплатили там тысячу полторы две условно за просрочку здесь важно то что дальше этот контракт этот договор не будет вами как бы получается успешно исполненным а значит вы не сможете его прикрепить в качестве своего опыта для того чтобы воспользоваться какими-то преференциями ну Жизнь богаче воображения, поэтому на практике бывает все, что угодно. Иногда действительно нужно иметь в виду, что да, здесь придется заплатить пени, но они не такие существенные. Тоже обязательно всегда прописывается формула, по которой рассчитываются пени. Но достаточно выгодный контракт, и нужно его выигрывать. Поэтому имейте в виду. Все вот эти риски. График поставки. Существует такая категория закупок. Они называются закупки с неопределенным объемом. И тоже нужно иметь в виду, что это ваши коммерческие риски, если вы как бы подаете заявку на участие в подобной закупке. Это закупки, когда заказчик сам изначально не может просчитать, сколько ему необходимо будет объем вот там, допустим, данной партии и вообще, в принципе, объем данной продукции. Это зависит не от заказчика, не потому, что вот он какой-то недобросовестный, что-то с ним не так, просто действительно бывают такие закупки. Например, у меня такие закупки были связаны с закупкой сорбента на то, чтобы, если образуется нефтяное пятно, его как бы собрать. Сколько нефтяных пятен разольется в период навигации конечно никто предположить не мог и сорбент хранить в огромных количествах было негде вот поэтому заключался контракт с предельной стоимостью которая определялась лимитами у заказчика и по мере разлива пятен подавалась заявка исполнителю, и он уже непосредственно этот сорбент привозил. Вот. И огромная, огромный спектр подобных закупок и бывает. Так, по поводу положения о закупках я уже сказала, и сказала о том, что будет вам подсказочка, где его искать. Так, теперь переходим к подаче заявки. Значит, мы посчитали все риски, мы посмотрели, прочитали документацию, информационную карту, проект контракта, техническое задание, уточнили в запросе, все ли, все ли у нас с техническими характеристиками и так далее, хорошо. Начинаем готовить заявку. Обязательно проверяем наличие необходимой суммы на специальном счете, если по 223-му работаем оплату тарифа электронной площадки, как, как вариант. Обращаем внимание на срок окончания подачи заявки. Не откладываем это на последний момент, но часто получается на последний откладывать. Но здесь может быть э, история с тем, что единая информационная система, на которой это все аккумулируется, она не, не очень стабильно работает. А, с счетной палаты проводились а, мониторинги и... Специалисты озвучивают достаточно плачевную цифру, 16, если я сейчас не ошибаюсь, 16% всего времени, когда ей работает она неработоспособна. Поэтому не хотелось бы попасть вот в эти моменты, особенно это будет активно у нас неработоспособность в конце года проявляться. Поэтому на последний час старайтесь не откладываться подачи своих заявок. В информационной карте обязательно содержится перечень необходимых документов, которые должны быть представлены участникам закупки. Вот я обычно э, выделяю себе цветом или копирую куда-то этот перечень и просто потом вычеркиваю, все ли я подготовила, все ли у меня, поэтому перечень есть. Даже если это каким-то образом... Э, не стыкуются, может быть, с там, нормами закона, все-таки я стараюсь это делать исключительно по документации заказчика. Вот все, что там есть, я просто вычеркиваю полномерно и смотрю по, формально по наличию всех документов. Многие документы, когда вы начнете участвовать, они вами будут подготовлены, и вы должны будете следить исключительно за их актуализацией. Ну, например, это устав. Если он изменяется, вы обязательно должны будете эти изменения отражать в едином реестре участников закупок, если вы участвуете по 44-м листу, в третьем тех документах, которые у вас есть, которые вы подаете. Это решение об одобрении, совершении крупной сделки. Тоже там не каждый раз вы будете готовить. То есть у вас уже будет определенный набор каких таких вот основных документов, анкета ваша. И будут документы, которые вы, конечно, каждый раз будете готовить. Например, это заявка. Многие документы, декларации, например, сейчас, они подаются при помощи программно-аппаратных средств электронной площадки. Галочки проставляются. Да? Вот Будьте внимательны, проставляйте галочки, да, возвращаясь к тому примеру, который я вам приводила, чтобы галочки соответствовали обязательно реальности. Ну, здесь не только декларация СМП, есть еще декларация по единым требованиям, предусмотренная 31 статьей 44 федерального закона, часть 1, где вы подтверждаете, что да, в преступлениях вы не участвовали экономических, что банкротом вы не являетесь и так далее, и так далее, и так далее. Вот, проставляя галочки, обязательно... Учитывайтесь, всю ли информацию достоверно вы предоставляете. Дальше. По поводу самой заявки: из чего состоит сама заявка? Состав заявки зависит от процедуры, в которой вы участвуете. Например, по 44-му закону, если это открытый конкурс в электронной форме, то состоит он из первой, второй части и предложения о цене. Ну, Также это может быть окончательное предложение, да, если вы решили поучаствовать в переторжке. По электронному аукциону это первая и вторая часть. Непосредственно торговая сессия ведется в формате онлайн. Запрос котировок в электронной форме – это исключительно предложение о предлагаемых товаре, работе, услуги, ваша заявка и предложение о цене. Запрос предложения в электронной форме, это тоже предложение о товаре, работе, услуге, предложение о цене, ну а также его, эти ваши предложения можно улучшать в ходе переторжки. Что включает в себя первая часть заявки? Первая часть заявки, чтобы было понятно и для себя Проще запомнить, как запомнила это я, первая часть заявки отвечает на вопрос «что?». В первой части мы предоставляем сведения о товаре, работе, услуге. Вот, например, когда вносили изменения по открытому конкурсу в электронной форме, четко прописали, чего нет по другим способам закупки, что первая часть заявки не может в себе содержать по конкурсу в электронной форме, не может в себе содержать сведения об участнике или о цене а, контракта. Это является, если вдруг вы а, по ошибке туда включили какие-то сведения, первую часть из а, второй или цены, это автоматически влечет ваше отклонение. Поэтому запоминаем, первая часть что? Вторая часть отвечает на вопрос «Кто?». Вторая часть – это сведения об участнике закупки. Ну и, соответственно, цена. Что еще важно знать, на что обратить внимание? В некоторых документациях или отдельным файлом, или в составе содержится такой документ или раздел под названием «Инструкция по заполнению заявки для участников закупки». Я очень рекомендую вам пользоваться этим документом, потому что ну, он чаще всего действительно полезный, что-то непонятное там разъясняется, чего вдруг вас вело в заблуждение, пока вы читали документацию, общую часть информационную карту и так далее. Ну а также, если вы строго следовали этой инструкции по заполнению заявки, вам намного проще будет какие-то моменту урегулировать, если, не дай бог, вы уйдете в антимонопольную службу в споре по какому-то из этапов закупки. Итак, все документы, заявки вами подготовлены, проверены, актуализированы. Необходимо зайти на сайт электронной площадки, именно там вы подаете эту заявку, сайт площадки, где заказчик, Разместил данную закупку. Так, ну, мы понимаем, да, что этот сайт у нас указан в извещении, в документации. Если вы в единой информационной системе нашли вас, в принципе, автоматически, наверное, туда можно отправить. Плюс-минус интерфейсы они похожи, достаточно понятны, везде выделены цветом и так далее. Кнопочки, где что подать, где, там, где можно отозвать. Ну и самая важная для нас кнопочка на площадке, это, конечно, подать заявку. Принцип работы площадок он один. Здесь техническая поддержка, в случае чего, если что-то непонятно. Подаем только одну заявку. Подаем в любое время с момента размещения и до окончания срока подачи заявок, он указан в информационной карте этот срок подачи, он также везде дублируется на электронных площадках по данной закупке, в единой информационной системе. Если вдруг мы подали заявку, потом поняли, что допустили ошибку, если вдруг там пришла ну, какая-то информация от руководителя, что что-то там мы должны поменять свои заявки по цене и так далее, ничего страшного мы можем отозвать свою заявку, внести туда корректировки, исправления и подать заново. Единственное, что, конечно, номер изначально, который вам присваивался, если вы были номером один, например, и потом отозвали, то дальше вас кто-то может опередить в тот момент, пока вы исправляли ошибки, кто-то подал свою заявку, и дальше вы уже, как бы, по порядковому номеру будете следом за другим участником, если вдруг такое произошло. После того, как вы нажимаете кнопочку «Подать заявку», заполняете, конечно, все поля, подгружаете туда документы, которые у вас готовы. Я рекомендую вам грамотно называть ваши документы. Если это там, условно устав, то этот документ должен называться... Устав... Ну, хотя, ну как бы, как, как должен. По моей логике должен, и я всегда такими правилами руководствуюсь мне как заказчику было приятно, когда ä, порядок в документах, в заявках у участников, когда файлы там непонятно, как названы, Коля, там, 13 или как-то еще. Если это устав, то называйте это устав. Количество страниц желательно. Ну, по желанию, количество страниц, конечно. И вот... Друг за другом все эти аккуратно оформленные документы загружаем, заполняем поля а и нажимаем кнопочку. Подаем заявку, дальше вас оператор электронной площадки обязательно уведомляет о том, что все принято, вам присвоен номер и все. Дальше мы ждем торговой сессии или а, удачного результата на запросе котировок. Все. Уважаемые слушатели, на этом, на этом я желаю вам удачных закупок. Желаю вам не совершать ошибок, которые могут привести вас к антимонопольной службе. Желаю вам просчитывать риски заранее и, конечно, побеждать. Если еще есть какие-то вопросы, то я готова на них ответить. Презентация, да, вообще обычно отправляется всем участникам, насколько я знаю, по практике. Не только презентация, но еще и там пара, пара этих шпаргалочек. Все. Ну все, если вопросов нет, удачного вам дня. Всем до свидания.